Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мермелкон. Меня зовут Никита. И мы продолжаем. А может, даже заканчиваем. Tails of Iron. Железные хвосты. А -а, в чем дело? В чем суть? Нам нужно заработать много денег, чтобы получить, наконец, этот респиратор, который не дает нам пихнуться никуда. Вот смотрите, где он. Вот он, блин. Что я... 25 монет нам не хватает сколько получается. Нам, блин, все миссии надо пройти. Нет, нам можно двоих победить. Но мы-то победим все. Давай вот этого. У этого карта самая мощная защита, да? Оставим халок Ротгана напоследок, так скажем. Близнецы, близнецов раскатаем. Хотя у них денег больше дают. Не, давай сначала близнецов. Давай сначала с них начнем. Так. Вот так сразу внезапно. Два в одном. Значит, и награда двойная. Там не двойная, там полтора раза бы... Ай, что? Вс ⁇ где хп? Ага. Так, подожди. Пока не понимаю. В чем, собственно... Ай, трудность. Во-во-во-во-во, полегче, парень. Достану? Достал надо вот этого достать. Ага, понял. Только почему я не успел? Для меня это... Подожди, это как два босса вот... Да что это? Я не понимаю, что происходит. Подожди. Ага, спасибо. Ага, спасибо. Сейчас прохилиться главное. Там в принципе пофиг. Да ну не успеваю. Ой, какой треугольник. Ой, блин, я тебя вообще не заметил. Так, спокойно. Если я успел это я молодец. Главное вынести хотя бы одного. Там, в принципе, без проблем потом будет. Ой, летит. А ты куда так прилетел-то внезапно? Ничего так? На секунду, что нечестно. Ага. Ой. Да. Да, да, да, да. да. Все. Попал. Попал я. Ой, нет, минус один. Подожди, может даже выиграть получится. Не-не-не-не-не-не, пошел в жопу. Ага, смотри какой. Ага, подожди, подожди. Прям в меня нырнул. Хорош. Так, ладно. Это было не так сложно. Просто я вспоминал, как управлением пользоваться. Давненько не запускал. Means да я еще раз тебе говорю, не двойная награда, это все, это все обман. Давай. Ага. Почему на него яд не работал? Ой, не успел. Да ну вот, вали а. <смех> И дал, как я. Классно. Посмотри. И опять у меня нырнул. Ты посмотри на него, а. А вот этот непонятно, как ныряет. Нет, но это нечестно. Они меня разводят. Они меня разводят вдвоем. <смех> Смотри, как они атакуют. Это читы. От атаки всегда должен быть это шанс вернуться. Почему на него яд не работает? Ну их ядом, нет, не, не жарит Опа, Тихо Так, вот так Да опять он меня ныряет Что Посмотри на него а. Да ну хорош Что за разводки такие Он же должен в самый конец улетать Да и полечиться не дают с двух сторон Отлично не небе <свят> я развел я его но это нечестно было отлично отлично отлично вот опять он меня разводит а все я понял в чем заключался? так ладно собрались собрались угу, понял что пострел мало стрел стал опять разводит Блин, как же, как же его... Сейчас, тихо. Так, опять этот минус один. Так, осталось с этим. Сейчас получше ситуация чуть-чуть. Нет, плохо. Ой, задел прям, прикинь. Ладно. Ну это я сейчас затупил немножко. Множко, ладно. Множко затупил. Так, ну мы же не можем провозиться с этими, как у с боссами, всю серию. Это что? Нам нужно быстро. Нам надо по-пацански раскидать. У нас вся серия будет про арену. Долетел. Хорош. Молодец. Так, я, кажется, понял. Он, когда наверх запрыгивает, он летит в самый конец. А когда... А, сейчас тебя обойду так ага все нафига я убрал оружие можно тебя спросить так я сейчас просто собрался ой хорош они вдвоем атаку давай бомбанули неплохо да неучестно, блин не отступать было некуда <смех> ну хотя бы так. Ой, засада. Два раза. Три раза. Я не успеваю даже встать. Нихера себе. Ну это нечестно было. ты ты ты ты ты ты, ты да вот нечестно, я его добил, я вот его только добил, получается, и этот мне сразу прилетает. Я жму кувырок, я жму кувырок в это время, а нифига не работает. Так, ну он не такой быстрый, у него всего две атаки. Три, ладно. Давай-давай-давай, что делать будешь? Так-так-так-так, спокойно, я понял. А, не достал. Да считай, достал. Фуза им протыкаем стрелами. Держусь на расстоянии. Пока могу стрелять стрелами, буду стрелять его стрелами. Отравил. Отлично. Отлично. Стрелы кончились. Достал. Вот это собака. А, крот, в смысле. А... Да ладно. Когда Реджи победил последнего бойца, толпа ликовала. Каким бы кровожадным Кротбург не был, король его полюбил. Вот смотри, король-то у нас тоже, получается, кровожадный. Так, ладно. Что это такое? Здание выполнено, отлично. Отлично, теперь нам нужно пополнить яда. Было бы неплохо еще стрелы бы где-нибудь взять. Ну, кстати, у нас кусочков монстров полное количество. Можем, в принципе, купить стрел. Потому что без стрел как-то будет не очень. Ой. Сделал, знаешь, какую классную штучку себе это как он? Водичку с лимоном. Ой, с лимоном, господи. С медиком. Знаешь, такая тема уматная. Оказалось, как внезапно. Так, да и денег. В смысле стрел. 20 за 20. Пойдет. Я согласен. В принципе, согласен. Так, следующий. Следующий. Кротберг или Халк Кротган. Ну, Кротберг это, я так понимаю, у которого вот как только что вот были близнецы, такой же. В принципе, давай, он несложный. Мы, в принципе, поняли, как с ним сражаться, поэтому проблем возникнуть не должно. Да, это такой же. У Кротберга был толстый тяжелый щит, сделанный из прочного металлической пластины. Так просто его не пробьешь. Не, ну means... это... Это один на один уже ничего такого... Так. и чё? Я понял. Я ждал от него атаки. Вот такой. Вот такой, да. Так он атакует, это атака, когда мне не надо. А у тех не подсвечивались жесткие. Это, кстати, было неудобно. Давай, давай, да, отступим. Да что ж такое-то? Не, ну это без проблем. Когда нет вот этой летающей глисты, блин, по всей карте, он в принципе вообще не сложный. Я вижу последний момент это. Так, подожди, мне дадут последнего кусочки монстра, потому что. Ах ты собака! Ладно, давай. Что мне бы стрел еще затарить бы после этого. Да дай я тебя отравлю, а, пожалуйста. Ой, как хорошо. Ясно, ясно. На, на еще, на еще. Все. И в чем проблема? Тяжелый щит. Медленный противник. Медленный, медленный противник. Легкие деньги. Но это было не Это было вообще не сложно. Вот вдвоем было как бы дано... На... Давай. Фига. Теперь с дверью буду гонять. Неплохо. Так, давай еще купим 15 стрел. В принципе, деньги, деньги есть. Почему бы их не использовать? Как бы Если есть ресурсы, их надо как бы реализовывать. А вот эти двое стоят. Я же вас завалил. Или вы подлечились внезапно? Я в прошлой серии по говорил, посмотрим, когда мы их победим, а будут ли они тут вместе тусоваться. Получится, этого мы победили дважды. И этого дважды победили. Ну, Но... могли бы, не знаю, сделать, что они пропали после этого. Ну я не это могут быть какие то другие которые под них косят как бы в чем проблема я ничего. Ну, у каждого свои кумиры ну и давай легендарный чемпион арены халк кротган champion, чемпион Hulk арены харк кротган был живой легендой кротбурга что посмотрим насколько жива эта легенда останется после боя His ой блин я читал я читал я ты что такой здоровый то Подожди! Зажал, сухо <laughs> Ладно, ладно, нормально. Нихера себе! Да, да, да, ты серьезный дядька, я понял. Ой-ой-ой, лети далеко. Ну что Бляха. Здесь будешь мне Смотри, он, он вообще бешеный. Да я парирую. Надо отравить его. Ой, успел. Так, ну его надо прям слуха по-любому гасить, потому что он такой, достаточно дикий вблизи, дядька, ну и тем более вот тут есть прям это, и чё? Что, что делает? Ясно, ясно, голову он потерял, теперь он решил меня просто втащить? Давай, кто? Давай просто танковать! Нет, давай не будем танковать, отпусти меня, я хотел, блин... С тобой подружиться может. Давай я бы взял тебя с собой, в свое королевство. Да нифига да, ты какой мощный, а. Да, блин, еще пару стрел бы. Тихо-тихо. все. Не, ну под конец он стал жестить. Толпа приветствовала чемпиона релы. Короля, где. Ди декратизатора одна легенда ушла и ее место заняла другая декратизатора что значит декратизатора не понимаю чуть легче чуть меньше бьет ну нет ну блин давай мы сейчас до все равно идем вес меньше защита меньше нет такое нам не надо это тоже не то все не то, все не то. Есть еще задание? Нету. Все, мы все прошли, все задания. Так, ну респиратор там мы сейчас купим. Получается, у нас есть на него деньги. У нас сюда даже останется 19 момент. Боевой шлем был куда удобнее. И в этом устройстве оказалось тяжело дышать, зато оно защищало родж от ядовитого газа. Теперь он сможет найти своего брата. Мы теперь много чего можем теперь с этим. Что? Ну, давай как, наверное, как договор. Что такое? А, новое задание. Ну, теперь давай, как договорились, здесь же нет никаких ядовитых зон. Как договорились, давай теперь сходим и, получается, исследуем те зоны, которые нам были ранее недоступны. Предлагаю, как бы, этим заняться. Что ты на это думаешь? Что ты скажешь? Потому что нам было много, где нельзя сходить из этого газа. Так, нет, не всегда. А что, все, заданий нету? Чё, трофей не дают? Странно. Там был трофейчик, типа. Все испытания арены выполнить. Или что-то еще будет на арене. Вообще, я так понимаю, мы к концу идем. Я не думаю, что какая-то новая локация еще появится. Или хочешь сказать, появится. Так. А, система туннелей. Кротбург у нас осилен М -м -м -м -м -м. Валую крепость Или в деревню? Давай сначала сгоняем в деревню Потом Валую крепость нам надо Потому что нам нужно в склеп, И там в склепе а -а, пройти К трубе сломанной туда К брату Но у нас тут еще Есть парочка зон Которые мы не смогли осилить Спасибо Плюс у нас тут задание у рейнджеров Так, тут в этой части есть Вот тут у нас целая куча, три целая зона Где что-то есть а, а Почему нам туда вниз? Не понимаю Мне ж не туда надо было Допустим Так, предлагаю сходить сначала туда в шахты И там погонять Что мы не нашли Посмотреть, изучить Вот, если будет совсем нечего Тут это, какого интересного То можно будет просто обрезать Это все нафиг Потом пол серии махались на арене Потом пол серии пробегаем Серия закончится, это ж не интересно Можно будет просто, если что, резануть Чуть-чуть Это нам куда надо Ой, бежать-то далеко. Нет, давай, наверное, будем обрезать, все равно все это. Почему этого нету? Быстрого спуска. Давай будем, наверное, обрезать до тех моментов, где... До... Доходить до этих моментов с газом. Чтобы совсем зря времени не терять. Да? Ну все, давай. Я как только дойду, я вернусь. Ну, собственно, вот. Собственно, вот мы вернулись. Смотри, он автоматически свой противогаз надевает. Ну и посмотрим, это первая зона вот здесь у нас получается. Потом мы спимся туда ниже, а потом вот в эту большую пойдем эту фигню. Чё у нас тут есть? Ага, у нас тут жук, я понял. Смотри, все как в тумане, и, и звук такой приглушенный сразу. А, подожди, я вспомнил. Стрел по дороге поднабрал. Ну всё, они какие-то прям вообще тухленькие стали. Помнишь, во второй серии, по-моему, я с ними вообще прям еле-еле справлялся, или даже не справлялся? Давай камня наберем, у нас не хватает чуть-чуть камня. Пока он собирает, я чуть-чуть поту. С твоего позволения, конечно. Секреточка. Это получится секреточка у нас. Топор весит больше такой также. же. Ну, вот смысл. Вот смысл нам от такой вещи. Получается, это тупо, чтобы собрать все снаряжение в игре. Я смотрел, опять же, такие трофейчики. Там есть такое собрать все оружие, все доспехи в игре. Вот. Ну, Но... а вдруг что-нибудь интересное будет, ты же не можешь знать. Вдруг будет что-то такое прям супер-классное, что поможет нам в битве с последним боссом. До свидания. Не вижу смысла сражаться с врагами. Ага, вдогонку. мне камень решил кинуть сейчас. Ага. Не вижу смысла сражаться с врагами, потому что... Какой смысл? С них лут никакой мощный не падает. Так, получается, давай сначала сходим в ту сторону, потом сходим сюда. И потом будем возвращаться, получается. Получается так а, Был сейчас, кстати, на мосту, который обвалился Там шахтеры работают И, получается, сделали лифт Прикинь Решили бахнуть лифт, Л лифт. Так, я оттуда никак не попаду Нет, никак Ладно, пойдем так Стрель, Летают, я же победил Я же победил жуков Зачем, почему, за что они летают до сих пор Кто их плодит Здрасте ну, давай, падай уже, ныряй Эй, я тебя не видел Ну, это все Они, смотри, с двух, с двух ударов падают Давай подберем с них Что-нибудь, камень Ну, давай, пусть, пусть будет камень Опачки А вот это уже получше Какой-то ржавый меч Но бьет больнее А это одноручное оружие Блин, ну мое копье такое классное, я им затыкиваю врагов прям на ура. Давай я оставлю копье, хочу с копьем остаться. По-моему, я вначале говорю, фу, копье, да, копьем тыкать. Вы видишь, как на самом деле? Надо было попробовать. Копье на самом деле такое прикольное. Оно тащит. Так, давай быстрее. Ну, блин, я... все-таки, как я и говорил, мы за одну, сперю... одну, одну серию, а... серию, одну серию вряд ли успеем. Придется на две у нас сейчас такая поисковая пред, пред, предпоследняя серия, знаешь. Прощай. Так, я надеюсь, здесь что-нибудь интересное найдем. Потому что достаточно... очки, что это? Броня? О, червей защита. Ну вот, смотри. Прикол. Сюда попасть нельзя вот до момента, получается, как... Мы попадаем, попадаем в Кротбург Но в Кротбурге, получается Нам уже с червями драться не надо Мы с червями, но ну, она защиту чуть больше дает Кстати, ну, у нас сейчас бой с лягушками Будет, нафиг нам нужны эти черви а, Получается а, Главный босс а, Вот эта червемать Она, получается Уничтожается до того момента Как ты сможешь получить вот эту штуку По-моему, это глупо Немножко мать и взять и умереть типа такой ой здравствуйте здравствуйте нет я домой видел он мне камень в догонку кинул не не не не не не не да спасибо забирайся реджи твою за давай запрыгивай ладно они меня не сильно бьют в целом то на самом деле так, сейчас нам надо забраться наверх, правильно? Угу. Так, ну, поздравляем, мы здесь, хотя можно пройти сюда, попасть в Кротберг и быстрым перемещением сразу переместиться вот сюда, в деревню рейнджеров, и спуститься сюда, в это подземелье. И на этой локации у нас будет все, получается, с ядовитыми местами. Так, давай так и сделаем, я сейчас быстренько пробегу. С чего я добежал до башни, до башни, нам, собственно, осталось спуститься только вот в подвал. Спуститься и там а, закончить Какое-то наше задание а Задание Опять что-то с ящерицами Опять с этими ящерицами, которые бешеные Дикие и неубиваемые Одну здоровую мы победили, говорят Еще здоровее есть Давай на нее посмотрим В принципе сохранились Ничего страшного быть не должно вот Здесь мы находили памятник, статую точнее а По этим статуям мы сражались с одним из этих а мне пофиг Ой-ой-ой, упал Ой, упал опять Подожди А, это вниз а Это это я из канализации А, блин, подожди Этот газ наносит урон А, ну все, это я понял Спокойно Я что-то не знал, что этот газ просто так долбит по голове еще Я думал, он так для антуражу Так, ну не нравится вот этот мне звук глухой Блин, непонятный Стремно как-то сразу так, и чё? Мне надо спуститься в самый низ, правильно? Ну вот опять эти яйца, ящиц, блин, какие-то. Хотя ящерица из яиц? Да, по-моему, из яиц. Ой, смотри, как много всего. Шлем. Нет. Он не настолько хорош, чтобы убрать. Мне, в принципе, устраивает наш боевой шлем. А вот это одноручное, блин. Нет, мне нравится копье. Здрасте. Не буду читать никогда. Да я блокирую. Ага, сейчас. Ну... Да хорош! Не достанет. Ага. О, вот этот звук, какой звук вообще неприятный такой. Откуда будем падать? А куда? Он в ту сторону смотрел, а потом это резко в другую. Ага, понял. Подожди, он атакует практически... Что это было такое? Ага, понял. Так, ну хупать так много осталось. Вот опять он делает эту херню. Успел, да? Ну все. Не успел. Ну, это было несложно. Выполнить задание. Вот, смотри, вот это задание, как раз таки, у нас э, выполнить все, э, все задания с доски объявлений. А у вот доски арены не появилось, значит, там еще будет что-то. Неужели это не конец игры? Блин, одноручный меч. Ну -мо! Ну не могу, копье нравится, все. Ранжеры ошиблись. ошиблись. Куча без преувеличения гигантских. Иной раз стоит проверить, поверить, очевидцем. Так, еще. и чё? И всё? Более ничем интересным нас эта местность не удивит. Ну ладно. А, смотри, еще. Да блин, я уже тоже вашего этого предводителя убил, блин. Вот Что вам от меня нужно, а? Почему вы не сгинули, а? Что с них, кстати, падает? Что-то я не обращал внимания. За жуков можно сок собирать. С этих стрел Допустим Стрелы, кусочки монстров У меня по максимуму Зачем еще монетки, деньги? Типа, если я не хочу, я могу не собирать большую часть Так, и что? Блин, ну это сейчас долго возвращаться Быстрее, на самом деле А, нет, через башню нифига не быстрее будет Там от башни еще надо будет идти Ну ладно, давай здесь прощимаем, в принципе В принципе, не страшно Давай тогда Что? А нам осталось только одна локация Вернуться в этот в, в родной, в родной... Ага, нас не отпускает еще, она. Оп. Неплохо. Нам осталось только вернуться в родный этот, в родной замок, и все. У нас больше нет никаких локаций. Ну, что ж тогда, может быть, даже мы сегодня и закончим, я не, не знаю. Давай попробуем сходить, сходить спасти Дениса Нет, подожди, не Дениса Нам нужно попробовать вернуться в склеп И победить э, этого Нашего этого, могучего Тора Как бы да, других вариантов нет Я, я сейчас не буду пропускать, потому что ты должен это слышать Дудюн, аш дух, ты дудюн, наш родной, родненький дудюнчик. Стоит дудит до сих пор. Стоит Дудит без продыха, без отдыха. Так, все, а, идем в склеп. Пойдем посмотрим, пропустит ли нас а, стража. На этот раз вот, а блин, встали, говорят, не, пусть, не, не путю, блин, не путю тебя говорят. А в обход идти так долго, капец. Ну, если что, я сейчас хожу по баринку. По-быстренькому. Ага, так. Ну, смотри, у нас еды, ядови... А это что за зоны? А почему не закрыты? А, ну, там тренировочный зал и балкон Реджин, Там ничего такого интересного нету. У нас ядовитая зона только одна. Получается. Ну, давай попробуем сейчас а, через катакомбы сходить к этому. Сходить к Нашему крысу Тору, если нас пропустят Если не пропустят, пойду в обход Что делать? А что ты хотел? Ну блин, они стоят до сих пор Значит они не пропустят Значит они не пропустят Ладно, ладно, хорошо, я вас услышал Раз вы так Хотите а может реально откроется новая локация, типа за трубой, там придется сразиться с каким-нибудь боссом, и окажется, что оттуда вот как раз лягушки на нас набеги и совершают, типа, и надо будет как-то это дело придумать, как сделать. Ну, мне кажется, давай все-таки, наверное, пойдем босса завалим. Потому что здесь идти, блин... Тут, тут внизу закрыто будет, получается, у меня ключа нету. И придется идти вот так, вот так это. Ай, да ладно, пойдем сходим, блин, завалим его, почему бы нет, блин. Там как раз сохранение у вас у него есть. Нет, есть, есть по дороге под миром. Все, ладно, погнали, пофиг. Добежал. Я добежал до него, добежал. Сейчас-то он узнает, блин. Вставай, рейди, ры... силушку-то богатырскую отведает. Могила Крысинора Грызунсоном, Я здесь ни разу не был с перепрохождения своего, поэтому давай вспоминать, что он делает. Что сейчас неплохо идет. Ой, плохо. Да это нечестно. Да какой же ты нечестный, а! Так, плохо. Мне на самом деле очень мало ХП. Сейчас он прыгнет, потом он прыгнет на центр и будет призывать своего копье, точнее молот. Так, спокойно. Так, на самом деле. Ага, все пофиг. Ой, плохо, плохо. Ой, плохо не увидел. Так, спокойно. Да я не успел. Так, ладно, одну тычку дал. Спасших мало. Спасших мало, у него еще так-то... Так. Спокойно. Успею затыкать, успею, успею. Да ладно, все С первого раза? Ну, то есть, видишь, нужно было просто больше жизни и... Что это за фафалу ты мне... Что ты, ты мне втираешь какую-то деть? О, неплохо. Это вполне неплохо. Ладно, давай попробуем молотком повоевать. И, ой, вообще плохо. Давай его молотком будем фигачить. Одолеть крысы все. Делов-то было, делов-то было Так, ладно, пойдем за ключом сходим Там вот ключ есть. только я тяжелее двигаться стал чуть-чуть С этим молотком Ну если что, в любой момент можем взять этот как Ой, не, молоток прям вообще медленный Прям прям медленно такой размашется Ну нафиг, мне не нравится При первой же возможности копье возьмем Ключи канализационных этих, да Собственно, все, погнали не, молотком прям очень-очень долго Размашисто махает с быстрыми противниками Прям вообще не вариант будет драться Так что предлагаю Так, давай сохранимся на всякий пожарный Предлагаю вернуть копье Потому что ну, ну, ну ты на это Вставай, рач, что такое ты вот посмотри, просто, постри. Он замахивается по полчаса Просто этим молотком Это они... Не... Ага, до свидания Собственно все, мы выполнили план На серию-то в целом а, можем двигаться дальше Я думаю, даже можем сходить дальше чуть-чуть Потому что а, у меня сейчас что-то 40 минут и часть из этого обрежется по бегушек Поэтому как бы не страшно Не страшно, если мы чуть-чуть подольше будем Чуть-чуть Главное... А там... там же не было, да, арсенала? Не было, блин, ноги арсенал есть Вот здесь, да, по-моему? Да, вот здесь есть арсенал, отлично, там это там как раз таки и поменяем обратно на копье. Просто не хотелось идти. Да ладно, я теперь не допрыгну отсюда, да? Ладно. Ладно, пойдем в обход, ничего страшного. Это, в принципе, не страшно. Этих обходим, нафиг они нам нужны. Деньги у нас есть, оружие у нас есть. В целом все есть. И все зоны, получается, с газом мы обошли. Почему-то мне казалось, что их больше. Но в целом мы за одну серию управились как раз. Так, отлично. Мне нужно мое копье. Верни. Верни назад мое копье. Ой, как много всего. Одно нужное копье. А, оно должно быть супер сильным, его здесь нету. Так, нет, это не оно. А вот, вот оно, да, наверное? Наверное, вот оно. весит больше. Ну, по-моему, это оно и есть. Потому что больше никаких копий подходящих я не вижу. Они все слабенькие. Ну, скорее всего, это оно и есть. Вот это весит больше. Ну и все, отлично. Погнали. Блин, асока это нету нигде. А соко-то я не подобрал! Блин, назад идти за соком, да ладно, погнали Так, если вдруг сейчас что-то там где-то с чем-то не справимся Может здесь, кстати, есть Если вдруг там с чем-то не справимся То, ну, подлечь, поднимемся наверх, подлечимся Не страшно Здравствуй, друг, у меня есть респиратор, погнали Ну что? А, с тобой поговорить надо Отлично Класс, лайк, говорит, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Кого ты стреляешь? Эти устройства, очевидно, позволяют летать. Реджи был бы в восторге, если бы они не висели на свинах лягушачьего троте. А у вас что за продвинутое Это какое? Дитити! Напомнила, знаешь, блин взорвется сейчас. Ой, блин! А, Напомнила из этого, что мы, Джерри. Пи -пи -пи -пи -пи. Вот этот когда робот кот знаешь, был этот какой, красный такой. Да, у него там на хвосте было. Тоже такая пипка-теребивка, блин. Да блин, не видно. В замкнутом пространстве между с вами, между прочим, с вами воюем. Так, это до свидания. Ой-ой-ой. Ну, кстати, хп-шек не так много у нас. Чтобы. Чтобы как-то рисковать очень сильно. Блин, все-таки я предлагаю, наверное, сейчас вернуться, подключиться, потому что этот бой еще раз я перебил в воздухе. А вот это вообще был этим боссом блока-блока. Ой, как я вовремя-то сейчас это сманеврировал. Ну и что делать? Будешь красную или желтую атаку давать? -то? Ну дай чего-нибудь. Отлично. Блин, нет, я... давай я предлагаю все-таки вернуться за ХПшками, потому что, блин, еще, раз, если там сейчас дальше босс, я просто не вывезу с такими жизнями этот, как у... с ним бой. Поэтому предлагаю, да, стой, ты, господи, Раджа. Предлагаю вернуться, подлечиться. Тем более бежать не особо далеко. Еще минуту на это потратим и все. Как бы минуту сейчас потратим. Чтобы потом не тратить, блин, полчаса На перепрохождение всех этих Здравствуйте Блин, а зачем я все равно за жизнью иду? Вот я садюга, а э, Потратим минуту сейчас, чтобы потом не тратить На перепрохождение по полчаса всех этих моментов Это ж логично Потом в любом случае вам придется бежать лечиться Потому что мы не справимся Как бы тратим время с умом как бы, Иногда нужно сделать шаг назад Чтобы сделать 100-500 шагов вперед Как бы великая мудрость так, возьмем стрел. Ну видишь, как раз и сохранимся. Вот, отлично. А, теперь мы сохранились, и если вдруг будет босс, нам не придется перепроходить постоянно этот бой. Потому что там противников так-то достаточно прилично, и перед ними можно было потерять нормальной жизнь. То есть я считаю, что мы с тобой поступили сейчас разумно. А ты как считаешь? Вдруг ты. Вот, и теперь мы сохранимся еще ближе к цели, как бы. И у нас еще больше времени сэкономится. Вообще просто э, как бы. Ай-яй-яй. Ай, ай. Но можно было аккуратно, но в принципе, ладно, пофиг. Все, и видишь, все, и все. Тут чисто, не придется бегать по 500 раз, блин. Идем спасать Дениску, как бы. Как мы Дениску бросим? Он же наш брат. А, а тут еще, блин, несколько локаций, блин. А вон что это? Стрелы. Так, если сейчас стрелы можно тратить. Хорошо запомнили. Так, еще несколько боев будет. Ой-ой-ой-ой, смотри, что это? Что это такое? Ну, мы вроде решили насчет копья, так что а, отступать от своих слов я не собираюсь, блин. Тем более, чего, блин. Он... Да, ну что такое, ⁇ ё -мо ⁇ за мной, за мной мой, и мой юный друг Землекоп Так, отлично Двигаемся дальше А, еще одна локация Перед, получается, боссом Как я понимаю Все-таки, походу, еще одна локация откроется и это не последняя серия Что такое? Что ты учувствовал? Что ты увидел? Кто? Кто посмел? Стреляй! А, окружают, да? Вот еще тупо, что их нельзя бить, пока они идут это же нормальное тактическое преимущество. Все. -ду -ду. <св�> Все. Следующее. Не, ну мы убиваем просто их, разносим. Вот смотри, как я перебиваются в воздухе, перебиваются. Хорошо, не наносят урон, когда взрываются. Не они, не эти, как у здоровые такие жабы-зомби тоже, когда взрываются, не наносят. Ой, как замечательно, слушай. Но ну, это босс, это босс, это по-любому. Это прям даже не обсуждается, это стопроцентный босс. Ну давай попробуем. Что ты, босс? Слишком поздно, с пристани Реджи увидел корабль, а на нем своего брата, окруженного лягушками солдатами. Их мерзкого вождя нигде не было. Юный король обезьян был... Юного короля обезьян был... Блин, я не успеваю читать, я пытаюсь не отвлекаться. А что ты такой тухленький, слушай? Ч, А, ты. Усюба, усюба, на. Да не, это это. Это ни к чему, бос. Ой, ой ой помощники, нечестно. Ой-ой-ой. Дай-дай я помощник то ушатаю. Нормально он так принимает в пачку. Опять он грибов каких-то едят, блин. Это допинг. От этого надо вынести. Да не мешай ты, господи. Давай застрелим его. Да стреляй, стреляй. все. Да блин, я блок ставил-то. Господи. Да что ж я не вижу, как он кидает эту парашу. отдал Но у него жизнь осталась фигня вообще сейчас бы проиграть ему еще одну стрелу отлично Реджин не доверял шаманам однако этот мир оказался куда более загадочным чем говорил отец шамана уже нет а вот ключ его остался все-таки новая локация открывается ключ шамана ключ оставшийся от ша Муна. А, Шамуна. Похоже, он принадлежит кому-то другому. А -а -а -а нет нет Лачуга. Так. Черепаха. А ну, дом на панцирь похож? Ну, чуть-чуть. Мастер Угвей? Здесь ув... у... Черепаха здесь не встречали This уже... Черепах здесь не встречали уже давно. Его тез, говорил, что еще крысенка видел черепаху, но не она не показалась ему старой конце концов короче было почти два года а могла ли, ли черепаха прожить так долго что, что такое что такое что а, такое повернуть рычаг я понял можно я сюда сначала запрыгнул может ты что-то тут от меня прячешь явно бляха не долетел прикинь не долетел ладно давай нажму уговорил а, сабля фигня Uh, <связать> не то. Uh, не то. Подожди, а, ручак, все-таки туда надо. Ну ладно. Надо убрать просто оружие, и я допрыгну туда. Да. Все верно. <связать> в благодарность за освобождение. Черепаха предложила перевести героев через реку. В вонючие гушачей земли. А также поделилась историями о детстве отца Сареджи. Да? Давай послушаем. Так, uh, Ну я что? Я предлагаю на этом остановиться. Все-таки это не конец, как оказалось. Да нет, стойте, я же не хотел! Куда ты меня повез? Я хотел сохраниться и закончить. Ладно, они мне не дали выбора, прикинь. Я даже не забегал на лодку, он сам побежал. В смысле, у пофиг нет, говорит, туда пойдем. Черепаха попрощалась с героями. Реджи попросил своего друга остаться у реки. Это была не его битва. Но Джей никогда не бросил бы товарища бедя. Он сказал, что Реджи ему теперь все равно, что брат. <соспорядок> ну, ладно. Сохранение-то есть? Есть. Так, возьмем яда. Ну вот этот шаман-босс был легенький. Или мы просто стали... Да нет, это же Реджи. Или мы стали просто суперсильненькими, как бы я не знаю. Потому что мы. Блин, сколько мы. Сегодня, мы всю сегодня не целую кучу боссов завалились, только ни, ни за одну серию не было. Побеждено. Так, и что у нас получается? Все, бегушащая деревня осталась. Это последняя локация. А, кстати, большая. А, так она вообще короткая. Ну все это, я, я думаю, что это конец игры уже. Поэтому как бы, все. Следующая серия будет однозначно последней. Надо будет сразиться с последним боссом. Не знаю, какая она получится по длине. Но... Увидим. Увидим. Так что, подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай оставлять все горячие комментарии. Подписывайся на соцсети, на инстаграм. Все ссылочки в описании. И мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока.